Добрый день, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков и, наконец-то, это турнир в Киеве. Наконец-то, сейчас мы поймем, кто получит прокачку ПК. Мы сегодня огромнейшее событие, это революционный турнир, потому что такой еще никто не проводил. Мы проведем 4 режима в одном турнире и выберем одного счастливчика. Спасибо Киберклубу клубу «Имба» за такую возможность. Мы получили 30 компьютеров в огромной зоне, очень красиво, и, самое главное, подходящий для этого турнира. Что такое сегодняшний турнир? Мы играем на бэхопе, сюрфе, КЗ и дуэли. Попадает в финал два человека, где сразятся на дуэли. За лучшее время каждый получает возможность пройти в новый тур, новый раунд. А их всего четыре. Интересные просто максимальное правило. Мне интересно посмотреть, кто из них всех станет этим победителем. Спасибо Ване, что приехал. Это вообще мем, рандом. Сегодня Ваня будет участвовать. Он считается топ-3 бэхопером мира. Я Поэтому первое место с конца. Так, у нас на серии уже все люди зашли. Если что, участники просто заполнили анкету и все. Ничего нет особенного, все бесплатно. Но один человек уедет сегодня с компьютером за 4000 долларов. Каждому человеку дается по 10 минут на лучший показатель. Только 8 человек из 25 перейдут во второй тур, где будет уже не бэхоп, а серф. Спасибо большое всем за лайки. Давайте наберем 40, ладно, 40 не наберется. Давайте 30 тысяч лайков, спасибо большое каждому. Это реально интересный контент. Мне очень интересно посмотреть, насколько это рабочая схема. Если будет работать, то почему бы не ехать по городам всего мира и делать такие турниры. Так, ребят, все готовы? А, сейчас я назову карту, которую будете проходить. Карта, которую вы будете проходить на бэхопе, это та, которая у вас сейчас включена. Поэтому я сейчас рестартую сервер. И у каждого дается 10 минут на лучшую попытку. 8 лучших попыток попадают в следующий тур. Все остальные вылетают с турнира без, без шанса отыграться. Такие вот жестокие правила. Какой-то неожиданный. Раз, два, три. В 25 минут мы смотрим результаты. Всем желаю удачи. Так, пойдем посмотрим, какие мозга проходят. Слушай, так он... Я научился, Борис. Ну, он научился. Не Но... на камеру, Ай-яй-яй. Прошел? Так, сколько? Ну, ну, ты продолжай, продолжай. Минут 0,8? У нас есть первое время, минут 08, минут 09, да? Минута 13, минута 15. Только что слева от тебя. Ну, слушайте, они все близки, это интересно. Минут 08. У всех одинаково. Представляете, у кого-то миллисекунда будет разница и он выйдет из турнира. 43, ребят, 43 уже есть. Одна минута, это шикарно. Одна минута, это уже путевка во второй тур. 56. Чел, ты во втором туре 100%. О, подожди. Самый маленький на... 55. Ему уже 5 годиков. 12. Да. Слушай, 55, красавчик, бро. Я не ожидал сейчас. А Сюрфиш так же хорошо? Сюрфиш хорошо? Еще лучше. Еще лучше. Ребят, это... Представьте, я прокачаю ему сегодня. Если я ему себе прокачаю, это просто такой кантон будет неадекватный. Да? Мировой рекорд. Мировой рекорд? Что? 7 минут 40 секунд Аааа 7 минут, чел Хочешь, мы тебя возьмем как худшего игрока? Давай Давай А, все, пауза Отложите мышки все Ребят Не-не, уже все-все-все все, откладывайте. время бесконечное Слушай, по сути у тебя ноль Это рекорд мира У меня тоже У кого еще ноль? Кто-то... Ты тоже не прошел Это, знаешь, отдельное просто Отдельное местечко для тех, кто не умеет выходит. Ребят, смотрите, у нас должно было пройти 8 человек дальше, но пройдет одиннадцать. У меня есть шанс. У тебя есть шанс? Ты попал, да? Ваня, спасибо за игру, было шикарно, и ты был близок к этим человекам. Ну, а мы приступаем ко второму туру, и это у нас сюрф. Мне очень интересно посмотреть, как будет мелкий проходить. Просто мелкий это для меня открытие. Я его недооценивал постоянно. Так. А у него лучшее время 46 секунд. Это только что до. Только что? Играй, играй, времени это... тяни. Молодец. Задрот получается. 20 часов. Вот этот человек сможет сегодня нас удивить на сюрфе, а потому 30? что 43 это очень достойно. Я сейчас его напрягаю очень сильно. Я через секунду 5 выйду, Я тебе перестану напрягать. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Так, ну, мы выбрали, получается, человека, который плохо проходит сюрф. Получается. получается да? Слушайте, могу сказать сразу, что на бухопе люди проходят более-менее. Здесь сюрфка намного сложнее, потому что у некоторых вообще нет прохождения, а у некоторых время просто зашкаливает. Настолько плохо. Слушай, ну, смотрите. Он просто не тренировался на спешоке. 46 секунд, 46 секунд, новое время. 46. Слушайте, пока все близки, пока все близки. Следующий раунд проходит всего лишь из 13 человек 4 человека КЗ. Но самое интересное, что я, наверное, если будет такая же ситуация, как и на хопе я увеличу слоты и только уже после КЗ останутся 2 человека за лучшее время. Потому что слишком много сливаем людей, будет поменьше. Осталась минута. Осталось всего лишь 30 секунд, и сейчас решится, кто попадет в третий тур. В третий тур! Так близко. Представляете, люди приходят на турнир, просто сделают бесплатную регистрацию, получают прокачку, медику, компьютер весь бесплатно, без каких-то обязательств, просто ноль. Я им отдаю компьютер и больше вообще с ними даже не общаюсь. Настолько все просто. Такое-то ЧСВ, да, даже не общаюсь. Да. А, все, пауза, пауза, пауза, пауза, пауза, пауза. Так, сейчас в Телеграм скиньте ваше лучшее время, каждый. Ты не, у тебя какой показатель? Срешающийся гей. Внезапное интервью, прямо сейчас я пообщаюсь с самым молодым участником этого турнира, ему 12 лет, ты из Киева. Да. Какой у тебя никнейм? Арчонок. Артенок? Арчонок. Арчонок. Как дельчонок. А, ты сейчас прошел в третий тур. И ты даже не тренируешься со словами, я и так знаю, Шансы что... Я всегда, поэтому... Надеюсь на удачу. Но в 12 лет ты так э, хорошо себя ведешь, здесь и так хорошо играешь, это просто какой-то э, лютый контент. Мне очень интересно посмотреть, что у тебя будет, э, как ты узнал про турниры, и как ты в 12 лет настолько сильный, сколько ты тратишь в день часов. Про турнир я узнал из телеграм-канала. То есть я на него подписан уже где-то год. Жду-жду момента. Ты когда приезжал в Украину, в Киев сам на видео говорил, mm -hmm. что будет турик. Я такой, ладно, подожду. Готовюсь. Иногда, может, на Бухов, сюрф, залипал целым днем. Вот. Mm -hmm. А сколько ты в день играешь в КС? В день, но ну, часов пять часов. Mm -hmm. Так мало? А как ты так поддерживаешь форму? У тебя десятый? Третий. Не, а какой левел? Третий. Как, он, как ты третий? Ты третий левел и так сейчас всех обошел? То есть ты когда будешь... А, ты наверное дуэли не сможешь отыграть? Не, смогу я. А, а как не, ты третий? Не, ну по стрельбе как-то, может выезу. Не знаю, скорее не везет с тиммейтами, mm -hmm. потому что мне нет с кем играть. Сам пытаюсь так. Третий левел сейчас проходит в третий тур. А дуэль играл у нас? Дуэли, да? То есть ты шаришь за спавней? Да. У него шанс огромный выиграть. Только что перед турниром еще тренировался, знакомым. Да, и как выиграл? Ладно, не говори, какую свою лучшую карту, ты будешь потом их пикать. За режим. А после него идет дуэль. По правилам должно было остаться уже на КЗ 4 человека, но в итоге их 9. Мы заняли всю линию, весь ряд 9 человек это те люди, которые потенциально могут стать владельцами прокачки ПК. Они боролись. Они проходили два тура, и сейчас будет третий. Наверное, можно сказать, что решающий. Расскажи, пожалуйста, про себя. Как тебя зовут, и как ты узнал про этот турнир? Всем привет, меня зовут Илья. Играю по никнеймаме Immortal, мне 19 лет. Утром проснулся, ну, как проснулся, пошел в клуб вообще вечером, и утром, когда уже шел домой, ложился спать, взял телефон и начал листать пустолен, увидел, ну, Эрик выпустил в Инстаграм, типа, пост, что будет турнир в Киеве на прокачку компа. Ну, как-то вот так вот я решил попробовать. Пришел сюда попробовать свои силы, как дошел до грубо говоря, полуфинала. Сейчас посмотрим, как оно будет. Дальше у нас э, персонаж по имени Варнат. Э, расскажи, пожалуйста, про себя и как ты узнал про этот турнир? Какие у тебя шансы здесь себя проявить? Ну, зовут Тимур, работаю, учусь, развиваюсь. Э, про турнир узнал своего инстаграма. Шансы, ну, я попал в этот тур с последних мест всех этих стерк, дыхов. Поэтому ну, у меня шансы хорошие будут на дуэли, я думаю. А КЗ у тебя есть шансы? Да, да есть. Хорошо, давай, желайте удачи. Спасибо. Молодое дарование кушает. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя шансы сегодня на КЗ. Ну, а ты уже рассказывал, что у тебя... Процентов 50-60, Это хорошо. Попадет в дуэли 4 человека, так что давай я тебе верю. Добрый день, молодой человек. Здравствуйте. Я хочу узнать, как вы себя чувствуете сегодня здесь. Да, вполне уверенно. Думаю, на КЗ особенно у меня есть шансы. Потому что это мой основной режим, довольно много его играл в прошлом. Самое главное, это не обосраться на имке. На имке? Да. О, окей. Молодой человек? Старый, Старый человек, да. Старый человек? Да, Тим... пожилой. Пожилой, сколько тебе? 19? 20? Расскажи, пожалуйста, тут говорят, что ты один из самых жестких здесь. И я? Да, на на КЗ сказали. Ты? Ну, такого, смотря на какого. Какие у тебя шансы? Мне кажется, достаточно большие. Я вчера вообще тренил хз. Да. А вообще, тебе нравится турнир? Да, в принципе, нравится. Почему бы не залететь? На меня? Саша, расскажи, пожалуйста, это твой нож или скин да. Твой нож, да. и ты едешь на прокачку. Да. То есть, а если ты выиграешь, да, а потом да. видят твой инвентарь и скажут, ты что издеваешься. Только нож? Только нож? Да. Покажи свой инвентарь. Только нож, говорит, да. а Диагу. А эти капсулы ты собираешь, чтобы продать? Да. Ты инвестор? Да. И кейсы собираешь? За сколько, да. за сколько покупал их? Кейсы? Да. Я не покупал их. Они тебе выпали? Я операцию на другую Типа Не поформировал. Инджо Малой? Ну типа того. Хорош. <с earthquake> Они не выросли. Да? да. Ну как у Инджо Малого обычно. <свас> Молодой человек, добрый день. Здрасте. Вы довольны внешним турниром? Да. Вы попали без каких-то поблажек? Да. Какой же никнейм? Сано. А? Сано. Сано? А, нет, у вас были поблажки. Так, ты у нас ушел домой? До какого момента ты ушел? Уже вызвал такси или метро? Не три метра, ты... на улице вышел. Ты вышел на улицу и все? И тебе пишут? Да. Кто тебе написал, что ты должен играть дальше? Эрик Шотов какой-то. Сведи, расскажи, пожалуйста, какие у тебя шансы? У меня шансы, ну, 30%, мне кажется. 30? А почему не 35? Ну, может быть, и 35. Все возможно. Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Ты из Киева? Да. Ты был уже на, на ланок до этого? Нет, это был первый лан. И поверь мне, ты сейчас добиваешься хороших результатов. А, удачи тебе. Саша, чреватый, добрый день. Добрый, добрый. Самый взрослый здесь, да? Это, это странно. Почему странно? Ну, я думал, что будут люди прям. Я просто на сердце да. встречал ребят, которые прям ну, такие бассистые лет по 30. Да, да, да. Я думал, здесь тут такие, посмотрел там 10-х левелов, там штук 8. Думаю, ну, наверное, ребята а тут такие задороты. Не, ну на самом деле, прям детей здесь нет. Там тот ребенок 12-летний, он просто сейчас вас всех может урыть. Я нет, не, абсолютно детей здесь нет, это классно, здесь подростки, 18-летние, 19-летние. Мы сейчас посмотрели, что у нас происходит. Сейчас вы увидели 9 игроков, и кто-то, один из них, станет владельцем моего компьютера. Моего кресла, моего стола, моего монитора и коврика. Давайте начинать, КЗ. Сейчас самое интересное, это выбор карты. Я его сделаю очень особенно. Мистер по имени Ивангай. Сейчас вы будете решать, вы, что вы тот вы играете. Ивангай, у, у, нас, у нас турнир на моем аккаунте, да. у, меня же, у меня же обучение не было пройдено. Зайдите да. в CS. Ашен какой-то, почти да. как Аленд, Декол, Карго, Авалон, Фабрик, Нассау. Я выбираю карту Нассау. Карта насау, ребят, играется карта сау я не знаю, что это за карта, посмотрим. Самому интересно, что это за карта. О, какая красивая, посмотрите. Как это красиво! Вау! Не благодарите, не благодарите, я старался. Я сейчас... Видите вот эту реку? Это я на Суть <говорит> Суть КЗ режимом? Ты спамешься по какой-то точке, и ты должен Быстрее всех подняться на самую вершину. Вот так устроены все карты. Так, в итоге наш 12-летний талант пытается понять, как пройти эту карту, потому что они реально не знают ее. Они впервые сейчас все. Если посмотреть на рекорды, они никогда здесь не играли. Кстати, на КЗ есть штука, как чекпоинты, поэтому у них есть у всех возможность засейвиться в какой-то точке. Мы поставили камеру этому человеку, почему-то мы получили фидбэк, что он может пройти, поэтому мы воспользовались этим моментом, и его снимает видеокамера. Ну, кстати, посмотрите, он, мне кажется, ближе всех уже к финалу, потому что 2.22. И он как-то уверенно себя ведет. Он я понимаю, что мы сейчас его записываем. Он более агрессивно начал играть. И так начал мышкой двигать. У нас первое прохождение. Саша, как ты это сделал? 6 я минут. Не а, прыгал, а нет. 5 минут 26 секунд. У тебя 6.4045. Ребят, еще 7 минут. 7 минут. Слышите? 7 минут. Вы можете еще раз пройти. Сана за 2 минуты прошел. Сана, 2 минуты? издеваешься. Начинается настоящая борьба, потому что у него 3 минуты, там 2 минуты. Уже сбиваются предыдущие победители. Посмотрите, что он делает. Он просто идеально играет. Очень красиво. 4. Это, это конец. Все, откладывайте, откладывайте. Ребят. Сейчас, сейчас к сожалению, кто-то поймет, что вылетает с турнира. Проходи. 5 10 5, 20. 5 10 5 20 хорошо. Но, Immortal, ты это понимаешь. Это провал. Ну, ты, но ну, это не пройдешь ты дальше с этим. 4-24 4-24. Запомнили. 73. Не, бро, это уже никуда не катит. К сожалению, ты покидаешь. 3.18. 3.18. 4.15. 4.15. 2.10. Вроде в районе 90. 50? 90. А ну все это мимо. 4.35, 94. 4.35. Последний тур проходят Сана, Макс Феладов, Саша и Варнац. Было круто. Ну ты 12, 12 лет и урыл 20-летних. Это было круто. КЗ, только КЗ проблема. А почему ты верил, что ты сможешь? Карта не проходил просто. Не, все хорошо, бро. Все хорошо. Не, ребята, вот этот человек по имени. Я оставлю его Twitch. Ты, ты стримишь? Я оставлю. Я оставлю его Twitch. Подержите его, пожалуйста. Мне кажется, 12 лет показывают такие результаты на блок обе сюрфинг. Это очень стоит. Это стоит сильного. В итоге, у нас осталось 4 игрока. Я не буду сражаться на дуэли. Каждый из них сейчас будет бороться за победу. Победитель получает прокачку ПК. Мы должны понять, кто с кем будет играть. Поэтому сейчас наш жюри назовет именно тех, кто начинает первую дуэль. В общем, Макс Филатов играет с Сашей, а Аварнат Сану. Все, поняли? Садитесь друг напротив друга. Вот так вот. Я думаю, что для них было бессмысленно, кто с кем играет, они друг друга не знают. Мы создали классную обстановку, сейчас вокруг наших финалистов будут те, кто вылетел, а финалисты играют друг против друга прямо перед друг другом. Сейчас вы должны пикать карты. Орел и Решка, кто начинает пикать карты? Так, Орел, Решка. Орел! Я баню Да, ты первый банишь. Убираем эдшен. Минус третий, минус снег, минус верпас, минус даст. Минус инферно. Минус инферно. Мираж трейна остался. Мир... Остался Мираж трейн, ты выбираешь карту. Трейн. Ну, точнее, снять Мираж. Банишь Мираж. Играем трейн. Игра пошла. Кто выигрывает 30 раундов, тот и побеждает в этом матче. И попадает сразу в грандфинал. 2-0. Уже сейчас 2-0. конечно все в одну калитку. 11,27. 27 пошел наконец-то 14 27 14 29 все Уважение есть, уважение есть. Еще об... подцелуйтесь. <laughs> Мистер Саша, добрый день. А, да, да. Вы в шаге от победы на этом турнире, и вы получите прокачку ПК. А, да. Это было легко? Ну да. Слишком легко. А вы пятый уровень, вроде. Есть... Он пятый уровень. Да. Попал сюда рандомом. Да. Угу. У вас следующий противник уже будет сильнее. Вы часто играете дуэли на сайбер шоке? Иногда там с другом. Yeah. Очень рад. Я тебе желаю удачи. Спасибо. можешь тренироваться, у тебя есть свой вот на компьютере. Mm -hmm. Через минут 15 ты начинаешь okay. еще одну катку. Против okay. уже победителя. Спасибо. Все, поздравляю. Мистер, мистер, мистер Макс. Чего не хватило? Все-таки ты дошел с пятым левелом. Mm -hmm. Это уже успех. Никто не доходил с пятым левелом. Сейчас все десятки остались. Yeah. Yeah. Это, наверное, и послужило главным, главной причиной проигрыша. Uh -huh. Наверное, немного ментальный барьер. А да. мне кажется, по стрельбе просто. Да, и по стрельбе тоже. Не, ну ты держался молодцом. Спасибо. Ты шел сюда с победой? Да. Ну чуть-чуть, ну было близко. Спасибо. Спасибо. Так, И карт а, Орел и решка. Кто орел? Я орел. орел. Может, тыгр? Леп. Тиана. Ай, ты гений, Ладно, что выпало? Решка. Это что, Это что значит? Ты выбираешь карту. Я да. Минус Engine. Минус Engine. Минус, Минус Overpass. Минус Dust. Минус даст. Минус, Минус Train. Минус Overpass. Минус Overpass. Какого? Нет, Минус не. Мираж, нюк, инферно-вертиго. Инферно. Инферно-бираем. Инферно Минус вертиго. Минус Вертига. Нюк или мираж? Играй мираж. Играй мираж. Семнадцать, семнадцать. Ай-яй-яй, три вряд. У-у-у, красиво. Красиво. Это было, это был камбэк очень хорош. 28.30. Ты был очень близок, Ты держался очень хорошо. Варнас, добрый день, добрый, добрый день. день. Вы только что выиграли игрока. Да. Вы чуть не потеряли камбэк. Угу. Вы могли потерпеть поражение очень быстро. Был ряд. Расскажите, почему вы сдались? Руки дрожат. Хорошо. Ну. Как вам игра? Как вам противник? Да, такой просто, честно говоря, ну типа <кх> сложного. Такой себе? Такой себе. Можно было сосредоточиться. Просто тут играешь не за 100 гривен, как раньше, 6 лет назад. А на 4000 долларов. Ой. На самом деле, я не знаю, сколько стоит Пока я просто от красивой суммы говорю. Может быть, он стоит 1500. А, да? Да. Я думаю. Чего не хватило? Опыта. Опыта? Он стрелял лучше просто? Или у тебя было волнение? Он волновался, он сказал. Наверное. У Хорошо. А у тебя какой левел? Седьмой. Седьмой? Блин, так ты очень хорошо играл, если седьмой. У меня 200 бы был раньше. Не, очень хорошо и все. Не думаю ничего. Нет, если ты реально седьмой, я думал, тут десятки остались. Так я захожу в КС-КЗ попрыгать. КЗ попрыгать? Ну, КЗ ты просто всех урыл вообще без шансов. Ну и с, чем, с тем учетом, что ты попал еще каким-то боком на КЗ, это вообще у тебя все было хорошо. Спасибо за участие. спасибо. Получается, Саша, можешь подойти сюда? С... Он начинает, мы кого-то UFC снимаем, он пошел битва, раздеваться. Давайте битва взглядов. Так. Не-не, а, все, все серьезно, битва взглядов. Давай замок. Никита, не Не-не-не. Раз, два, три, четыре, пять. Битва была. Сейчас э, я предлагаю начать вашу битву. Кто-то из вас сегодня станет обладателем прокачки ПК. И завтра к вам я приеду домой и запишу видос, домашний видосик. Короче, у нас это такие варики. По похлопайте за тот вариант и за тот. Либо играем а -а -а. один был 1 60 раундов, либо три карты по 16 раундов. Первый вариант. А -а -а -а. И второй вариант. А, а, хорошо. Давай, давай, давай. Играем Расскажи, играем да. один, Best of 1, э, да до 60 раундов. Привет, Эрик. Меня зовут Саша, мне 20 лет. Играю под ником 22Savage. Прокачка нужна, чтобы бафнуть комп, очевидно. Видеокарта 1070, процессор i7-770K. Вот комп. Мышка Superlight. Авиатура HotRx. Manic, BNQ2430 Привет, меня зовут Тимур, я Прокачка мне нужна для того, чтобы играть в Майнкрафт на максималках А на самом деле я занимаюсь компьютерной графикой И для качественных ну, рендеров мне нужен куб Для какой плат типа такой штуки? Так, делаю обзор компа Кресло Хотор. Ну, такое более-менее свежее. Клавиатура Хатор, Коврик Стрикс, Мышка HyperX. Моникаса 144. Так, ну это вот. за 300 гривен. Так, дальше. Что тут у нас? Ну, такая штука какая-то. Ну, и видюха GTX 980. Ну, в принципе, все. Орел, либо решка. Выбор. Орел. Орел. Ну, ты решка. Ладно. Вы, выбор. <свят> минус Мираж. Так, минус Мираж. Минус Энджин. Минус new. Минус Трейн. Даст, давай Инферно, Уверпасс Вертика. Минус Уверпасс, ага. Минус Вертик да. Минус Даст. Играем Инферно. Ну все, молодые люди, начинаем играть Инферно. Разные карты постоянно. Принимай вызов и прямо сейчас мы начинаем. Ребята, аплодисменты за финальную игру. Ну все. Был 1-0, но сразу же ответка 2-0, 2-1-3-1. Блин, братан, ну я тебя Саша, я тебя поздравляю, ты сделал классную игру. Спасибо. Что сейчас было? Это было легко? Нет. Это был самый сильный противник? Ну, Я играл только с двумя, но этот был сильный, чем первый. Ты понимаешь, что ты за четыре часа сейчас заработал четыре ну, тысячи долларов, наверное, да. где-то так? Серьезно? Ну, я до сих пор в это не верю. Ну, то есть, я понимаю, наверное. Ну, это, это, мне кажется, шанс один на миллион. А всего лишь было 33 заявки. На этот турнир подали заявку, ну, реально, 33 человека. Я не знаю, вам что, бесплатно дарить компьютеры? В обычный турнир вы не кидаете заявки. Это просто вообще забей. Но ты кинул, ты когда кидал заявку, ты насколько верил, что ты выиграешь? И насколько ты себя оцениваешь? Ну, я был уверен, что я пройду бы хоп. Дальше все. То есть тебе, ну сказать типа, откровенно повезло. Да. Какой у тебя был тайминг? 4.15. Это был последний шанс? Ну, не помню. Либо третий, либо четвертый. Дружище, ну, получается, ты в выпуске прокачки. Завтра мы едем к тебе домой. Окей. Окей. А, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята. Оператор, повернитесь, пожалуйста, на меня. Я хлопающе пытался успеть снять. Следующий ролик. Прокачка ПК. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Уже скоро. Колокольчик, лайк на этот ролик. С вами был я, Эрик Шоков. И ребята, подписчики, которые пришли на турнир, все красавчики, все дисциплинированные, вообще умные, классные, взрослые ребята. Пока. Не, это было шикарно. Это было шикарно.